всем привет ребят с вами антон и сегодня у нас подборка от которой я просто офигел сегодня я для вас собрал самые маленькие автомобили знаете сначала когда я задумал такую идею для видео я думал что ничего не смогу найти и я ошибался оказывается очень много невероятно маленьких машин и сегодня я вам их покажу также я подготовил в конце видео конкурс на 500 рублей победителю скину на карту ну что ребят начинаем ну что, ребят, давайте начинать наш хит-парад в мире мини-мобилей. Итак, первым в очереди у нас будет просто очень милая синяя кроха. Это трехколесный пупсик, который обладал лишь одной дверью слева. Это пил p Пи 50 Автомобиль оборудован 49-кубовым мотоциклетным двухтактным двигателем, мощностью 4,2 лошадиные силы. и Имеет максимальную скорость 61 км в час. Ну, конечно же, у такой крохи скорость зависит от веса и роста человека. Если туда сядет ребенок, он может и до 80 км разогнаться. Но если туда какие Каким-то образом влезет дядя весом 100 килограмм, эта бедняга даже с места не тронется. Двигатель расположен спереди справа, но думаю, что все понимают, что здесь не автомат, и двигатель работает с трехступенчатой механической коробкой передач, которая, кстати, не имеет задней передачи. Ну ладно, погнали Далее.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 Оу, это жесть это двор в кар о да детка это пушечка Итак, эта машинка уже чуть больше и точно не для детей вы не смог найти какой здесь мотор но как мне кажется здесь уже что-то очень серьезное чего только стоит выхлоп здесь очень опасный выхлоп но вы только послушайте этот звук Да ладно, все, я успокоился. Не, ну просто это настоящая игрушка для взрослых, а я очень люблю тачки. Итак, здесь установлены очень крутая подвеска, коробка передач, механика, мотор уже не от moto. Кстати, она напоминает тачки из Hot Wheels.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 Нуля, куплю ему похожую точилу так ну а далее идет мини гражданская версия известного армейского внедорожника уилис mb времен второй мировой войны выпускался разными компаниями с 1944 по 1986 год за этот период сменилось 7 поколений джипси джей и так хоть и эта кроха очень старая но у нее еще есть порох в пороховнице двигатель GoDavil devil с увеличенной степенью сжатия был мощнее военной версии на пару лошадиных сил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 позволяющая максимально полно реализовать мощность двигателя, грубо говоря, просто адские тачки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 большой популярности среди девочек. В общем, очень прикольная и красивая тачка.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 Воу, прикол, у нас еще один хот-род, только теперь он уже чуть больше и с очень мощным мотором. Кузов этой тачки сделан под ржавчину, а клиренс... Хм, а где клиренс? Про него забыли, когда делали эту тачку? Или просто кто-то, ну очень тяжелый, сел в нее? Ну реально, его здесь тупо нет, машина почти что лежит на пузе. Но стоит признать, что выглядит это очень круто. Здесь также прямоточный выхлоп, который на пару с мощным двиглом дает такой звук, что мама не горюй. Ладно, погнали далее.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 Оригинал одноместная, но, увы, она не развивает таких бешеных скоростей, как оригинал, но до 70 км в час может разогнаться.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 Мини-копия этого легендарного автомобиля достойна того, чтобы просто стоять в доме как экспонат, ведь эта копия очень крутая и качественная. Ну что, думаю, вы насмотрелись на все эти автомобили. Давайте чуть-чуть разбавим нашу подборку чем-то летающим. Давайте, например, возьмем мини-копию вертолета. Почему я сказал мини? Да просто она мини в сравнении с настоящей вертушкой. А если ее сравнить с RC-игрушками, то он просто гигантский. Как я уже сказал, это игрушка на радиоуправлении. Ну, игрушка для взрослых. В этой вертухе установлен очень мощный мотор с турбинами. Думаю, что такой вертолет сможет прокатить даже ребенка. Но пробовать лучше не стоит. Итак, уже были автомобили, да даже вертушки. Давайте еще что-то интересное возьмем. А что насчет паровоза, м? Итак, да, это паровоз с двиглом на паровой тяге. Туда даже надо подкидывать угли. Просто крутяк. Он сделан точь в точь, как огромные паровозы. Только он может двигаться по дороге. Вот смотрю и на это и понимаю, что залипаю. Ведь это просто очуметь как круто. И да, он мощный, на нем может даже человек спокойно прокатиться, подкидывая угли. Ах, хочу себе такой. Ну реально ведь круто.